Пацаны и девчата, всем здарова, с вами Коста с микрофона и да, простите за очень долгое отсутствие. Целый год меня не было на YouTube, не выпускались никакие видео, не было абсолютно никакой информации. Подготовил для вас вкусный контент, я надеюсь, что он вам зайдет, поскольку видео про Google Chrome, про то, как устанавливать на него темы, вам зашло на все 100%, значит это видео зайдет на все 1000. Самый лучший браузер, по моему мнению. Этот браузер идеально подойдет для компьютеров, которые особенно старенькие. В общем-то, браузер этот называется Send Browser. И да, уже по ярлыку понятно, что это пародия Google Chrome. Но пародия это какая? Модифицированная, модернизированная, оптимизированная что самое главное этот браузер избавит вас от мучений при серфинге в интернете немного позже я расскажу жизненный пример который наглядно показывает то что этот браузер самый лучший из всех браузер скачиваем с официального сайта пишем send Браузер, заходим на этот сайт и скачиваем send Браузер. все без вирусов все проверено не бойтесь скачивать в отличие от google chrome send браузер обладает только лучшими качествами данного браузера конечно же он перенял от него дизайн и функционал. Что самое для нас главное, сэнд браузер очень оптимизированный. Приведу уже примеры жизни. Наверное, кто-то этого ждал, не знаю. Был у меня такой случай в жизни, то, что подруга по совместительству одноклассница попросила меня помочь с ее ноутбуком разобраться, что с ним не так, вытянуть его из того болота, в котором он оказался. О каком болоте идет речь? А речь идет о болоте, состоящей из браузеров и серфинга в интернете. Это ноутбук при серфинге в интернете по сайтам очень тормозил и вообще не мог нормально функционировать сразу же на что надо обратить внимание это не засорен ли ноутбук разными файлами данными опять же открыл компьютер увидел то что почти все диски чистые ладно говорю я себе в общем то тогда я посмотрел через что она собственно это делает. и знаете что я увидел на ее компьютере ноутбуки прошу прощения стояла целых три браузера три браузера. Это, конечно же, предустановленный Microsoft Explorer, потом стоял Arbitium и Google Chrome, и поэтому было принято решение удалить все браузеры и скачать мой браузер, собственно, модернизированный Google Chrome, или же по-другому Send браузер. Он стал быстро загружать страницы. Вообще, серфинг в интернете превратился в занятие, которое при, приносит, собственно, владельцу этого ноутбука только удовольствие от этого процесса. В общем-то, ладно, это был пример из жизни, как данная программа могла спасти судьбу целую, вообще спасла ноутбук. Так что задумайтесь над установкой сент-браузера, может быть, это кардинально скажется на работе вашего устройства. Кто досмотрел видео до конца? Три расширения которые стоят у меня на компьютере точнее в браузере ну и давайте начнем с первого расширения это расширение под названием стал что это расширение нам дает допустим темную тему во вконтакте на пока или допустим если кто-то сидит с помощью этого расширения на абсолютно все сайты, на которые в интернете есть темы, это расширение может накинуть тему, которая вам понравится. Также можно через это же расширение установленную тему редактировать. В общем-то, думаю, понятно объяснил. Второе расширение и достаточно популярное, которое может быть у кого-то даже стоит, это расширение под названием Adblock, Adblock которое позволяет заблокировать экра... экран. Ага, установил расширение, заблокировался экран. Классно которая позволяет заблокировать рекламу, чтобы она вам там глаза не мозолила, не светила, и вообще, чтобы никакие организации денежки с этого не получали. Скачиваем расширение, все ссылки будут в описании, я их любезненько там оставлю. Заходите, скачивайте. Третье расширение называется HTTC Anywhere. Это расширение позволяет вам запускать абсолютно любые сайты под протоколом HTTP или HTTC. HTTC. Блин, это очень трудно выговаривать, ладно. В общем-то, все сайты с помощью этого расширения будут запускаться под этим протоколом. Это очень хороший протокол с точки зрения его характеристик. Большинство сайтов уже прописаны на этом протокол, протоколе. Но допустим вы зашли на какой-то сайт, который не поддерживает такой протокол. А с этим расширением он запустится именно с ним. В общем-то расширение тоже безумно полезное. И на этом я наверное буду заканчивать видео. У микрофона все это время был Коста. Спасибо тем, кто посмотрел это видео. Если я донес до вас какую-то полезную информацию и вам она... Помогла. В общем-то, с вас лайк, подписка. Я, конечно же, не принуждаю, но мне очень приятно, если ты поставишь лайк данному видео. А еще будет очень приятно, если ты еще и подпишешься на мой канал. Всем удачи, всем пока. Играйте только в хорошие игры. Let's go.